Всем здарова! С вами Гидро-94, и сегодня у нас реакция на официальную анимацию по Бенди and the Ink Machine от авторов игры, от Joy Drew Studios. То есть там были уже у него про Новый год, про Хэллоуин, там вот в трейлере тр третьего эпизода тоже там была анимация, там где пикник какой-то был. Сейчас вышло новое, как бы на... опять на Новый год, только уже другая. Bendy Кукинг Cooking Cooking. Чем даже указали, типа год какой там был, типа 1931 типа нарисовали анимацию. Что, давайте смотреть. Тут, тут, тут, ту тут, тут, тут, тут, тут, тут, как он лицом сделал тесто? А Тесто надо было принять лицо в Бензи. Когда он успел его забрать оттуда. И вс, да? Ну, совсем коротенькая анимация получилась. Ну, как и в прошлый раз, типа, это кометражки, типа, так, ну, конечно, в игру они не попали, вот, некоторые из них. Я не знаю, почему. Ладно, если понравилась моя реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если на хочешь не пускать на видео, в группу ВКонтакте, подписывайтесь на JoyDrewStudios, если понравилась эта официальная анимация по Бенди. Хотя тут даже, что, реагировать на столько минут, вообще, даже минут, наверное, не прошло. Я, конечно, не понял, почему там типа вот как, как Борис сам успел забрать печенье из духовки, если там только успел закрыть. Прям. И как он сделал форму теста с помощью своего лица. Я вот это тоже не понял. А подписывайтесь на мой канал и так далее. До следующего видео.